Я сам не знаю до сих пор, за что мне это. Право слово. Но я живу теперь как вор, укравший счастье у другого. Она мне даже не жена, но перед ней я в ответе. Все потому, что мне она теперь дороже всех на свете. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и больбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не быть моей судьбой. Дождь барабанит за стеклом. А мне какую ночь не спится. Я был ничейным журавлем. Она в чужой руке синицей. Она мне даже не жена. Но где найти слова такие, чтобы поверила она? И от меня не уходила.